15 минут время Я уже тут лазил уже 7 часов утра Ребят, еще одно месечко нашел Такая поляночка вот это. Я, конечно, место отметил и сегодня с ним по пути Следы пребывания Вот через дерево вот эти зарубки Оставьте комментарии Подпишитесь, пожалуйста Сделайте репост Что не значит знают? -то? Я, например, тоже не знаю Видно? Нет? Белый? Нет, наверное, камера не берет Ой, хороший чай сначала. кстати? Что-то гриб, грибы, что это? Это не спражнение это явно Что-то какие-то... Не знаю Вот тоже Навалом таких Чего? че это? Ребят, пришло четвертое место, четвертая локация Вот так вот все вокруг Сейчас покажу Попробуйте. Мне что-то не нравится, если честно. Сзади камеры получается там осины, много, осин, вся гнилая, все вот так вот лежит, просто забор там не пройти, не проехать вообще. Но ну, а здесь мелкие такие. Подвес. Ну, вот несколько таких больших таких объемов сосен стоит. Соки, здорово! Мне, мне что-то не особо. Но вы там тоже, сейчас я вам покажу. Тоже дайте свою оценку Как, что, по Стоит, не стоит, но зато здесь хотя бы есть материал но ну, опять же материал какой-то, Не знаю, не знаю, все двояко Точно ничего нету Сейчас покажу вокруг Вот так вот, так. вот здесь вот уже пошла Осина пошла, много осин И там просто это не темнота и там друг на друга все валяется лежит не пройти не проехать все вот такое трухлявое наполовина. ребят мне сейчас идти туда назад за моей спиной находится то место где я первоначально был то есть зимой где я вот эту кухню угол сидел сейчас пойду в ту сторону возможно где то рядом или может быть там остановлюсь в общем сейчас надо найти место Попить чеку, пообедать 12 часов 15 минут время Я уже тут лазил уже 7 часов утра Один раз, как он останавливал, чай попил Вам твербродик закинул устал чувствует Чувствуется усталость С непривычки после болезни Нормально, ничего страшного Так, в организм тоже Нужен полезный Привет, еще одно месечко нашел, такая поляночка Вот прям вокруг в зарослях, вот этот непролазный, вот этот мелочь и тут такая вот прям вот, хорошее такое местечко, кстати хорошее, не старый, там тысячелетний вот лежат там уже ну не тысячелетний, несколько десятков лет им точно потому что пень уже весь он развалился но вывертник стоит, корень держит. вон не тоже здоровенный мой рост, вот дерево лежит и вокруг вокруг, вот этот молодняк, вот этот я конечно мест отметил Везде вот эти треугольники лежат который вот везде не просто хновал везде вот этот Я не знаю, что это, чего, Может, сайт тут когда-нибудь, может. 20, 30, 40, 50 лет, не знаю, сто лет назад мы сажали. Остались. Пластмасса тут идет. Ну вот, зверины, дроп, вот они. Вот, просто, везде. Вот он прям даже реет, как вот тот тропинка, как они ходят. Ну вот, я сегодня с ним по пути, везде я с ним, с этими тропами Так что, ребят, такие вот дела. Так, ставим лайк задаем вопрос я уже вас достаточно спросил помогаете мне Мне реально интересно мне реально совет кто-то что то знает одна голова хорошо две лучше ты три, три говорит уже мутант так что ребят ну вот тут тут вот реально вот прям вот такие вот вот вот вот вокруг вот видите вдалеке прям берез берез берез этот ясен этот мелко-мелко-мелко а тут вот прям какая-то это не знаю на метров может за сто 150 вот диаметр, какая-то такая прям круглая. Ну тут. О! 3 пребывания. Ведерка. Пришел обратно второе место. Что-то, если честно, я в растерянницу. Не знаю. Значит, то ли опять что не устраивает. Тут мне не нравятся вот эти зарубки. Вот через дерево вот эти зарубки. Вверху и внизу, вверху и внизу, через дерево. Что тут с чем, зачем, почем, не знаю. Сейчас чай, перекус, время час, и пойду домой. Когда видят видео, я не знаю, сейчас застоль на работу. Как только, так сразу. Оставьте комментарий, подпишитесь, пожалуйста. Сделайте репост, отправьте кому-нибудь это видео. И те вопросы, которые раньше спрашивал у вас. Если не тяжело, если не трудно поставьте пожалуйста так ладно ребят пьем чай везде мультитул кстати всегда с собой чуть не сеть никак с завязкой одну порвал никогда чего такого не было не первый раз я хожу всегда такие узлы завязаны Простой стяющий, как будто на вещмешках Почему-то вот он теперь сам развязался. чего то не идет. Все из вами меня. Мультитул всегда со мной. На рыбалке. Походы. Выходы, вылазки. Да я и в простой жизни с ним хожу Джинску сложу. Так что ладно, всем приятного аппетита. Кто будет со мной кушать? Чаек суперский вообще. Заливал вчера вечером, специально, чтобы своих домашних не будить. Горячий. Реально горячий капяток. Уже больше. Вот Во, парит. Ну, ребята, в общем, все хорошо, все довольны всем. богов сал кстати сам солил обалденно черный перец, чеснок все И смесь чеснока вот эту вещь хобу всегда с собой береть хорошая штука очень нужная всегда с ней лазил так что такие дела. Это на трех деревьев я уже вижу. Да, вот на трех. Вот эти вот зарубки. Что не значит хоть? -то? Нет, тоже не знаю. Так, ребят, подхожу к машине Не стало там полиэтилен оставлять куда? Где я говорил Выбор за вами Давайте мы определимся вместе с местом В принципе Второй материал нет нигде И это минус Он есть, но мне не нужны такие большие кругляшки Такие вот объемные Я хочу обтянуть полимером просто какое-то сооружение Сделать каркас Иду, это параллельно тому месту, где я сегодня был, где я пил чай зимой, ссылочку опять же оставлю в описании под видео будет. Я останавливаюсь, ну лично я, к этому месту, потому что сейчас я 300, 380 до, до поворота, потом еще 930 что ли что-то, был сейчас по прямой, то есть больше километра. Ну там еще плюс идти, это я пока шел. Вот так потом это включил. Вон уже мой автомобиль стоит, сейчас приду. Вон, вон, вон, вон. Видно, нет? Белый. Нет, наверное, камера не берет. Но мне необходимо, чтобы дети не устали до того места, пока будут туда направляться. Если устанут, скажут там, блин, опять туда идти -то". Вот не охот мне вот так вот. Мне в радость ходить. Я хожу, брожу, я был там, сям, я уже через. Середин, середину, наверное, уже вот не, не наверное, а три раза уже проходил Туда Потом возвратился к новому месту, к четвертому, о котором я уже говорил И в итоге вернулся ко второму Ну сейчас уже через третий раз, уже обратно через него вот вернулся Так что здесь вот Ну, строим материал, везде строим материал, уже строим материал Так, ребят, выбор за вами, лайк Подписка Сами все знаете Коммент там внизу Колокольчик не забываем Сейчас вот дзинь, -дзинь то тут всплывет все Ребят, давайте помогать друг другу Подписывайтесь на каналы, внизу оставлю ссылочки Так что Лесной проспект Вместе мы сила Так, Сань, давай, держись Всем привет, в общем Пойду я Посижу, отдохну Поеду домой, бриться, себя в порядке приводить, постригаться. Работа, арбит, нарбит никто не отменял. Так что, ребят, подводя итоги, я доволен. Я находился, нагулялся, я надышался. Но, блин, смятение осталось. Честно, смятение осталось. Не смог я так пока определить с местом. Кто подскажет, может, каким-то аргументом. Нормально, действительно, весом. И скажите, вот там надо, потому что то-то, то-то, то-то. Вот там надо, потому что вот то-то, вот то-то, вот то-то. Так что, ребят, все зависит от вас и от нас с вами. Время почти два. Сейчас пью чай и... До столовиста. Домой. Все, ребят, рад был всех. Всем на пасаран. вас, будьте активней ставьте лайки жду комментов это всех что так что не так пишите будем исправляться будем улучшаться все это в наших силах главное дом на месте сидеть вот этот маргарин не превратиться вот в этот, вот этот в желеподобный не знаю вам душой маргарином не стать. Все мы взрослеем, все мы добреем. Но мотивация опять, чтобы добрее не становиться. Я про объемы. Так что, ребят, всем салют. Пока-пока. Кирнегович висит че? Почему висит? Картофельная чистка вообще есть? Кому никто себя не дает, ты ли Ой, хороший чай. Хорош. За критику я только за заразуна критику вообще. тут у меня нож встреча? Так вот. Он. Для быстрого доступа. Чем, конечно, неудобно сидел? Здесь вот. Этот. Двух рук, две руки, дом Любым. Любой рукой удобно его достать Концепция с ножей Никто не меня. Вот морка Так вот я чуть-чуть заворонил Ребят, вопрос такой на засыпку, загадку для чего вот этот вот нужен? Вот эта веревка для чего? Одна из версий у вас какая? Как я вот заматываю и под верхний клапан рюкзака прячу.